Жизнь — это всегда выбор. Вы выбираете ненавидеть, любить, обидеться или забить, помнить, грустить или грусть отпустить, шаг сделать или стоять, бояться упасть, а потому не летать, или же страх забыть и парить, в облаках парить, руку другого крепко держать над пропастью не отпустить, ладонь разжать верность или сию минутную страсть заменить человека или уперто ждать, жить в зоне комфорта, но придав мечту, мель, глубину, низость или высоту, терпеть или менять то, что радости не приносит, видеть восьмерки знак бесконечности. Или лишь цифру восемь. Вы берете, вы выбираете, День за днем пазл собираете, С виду простой, На теле. только держись. Романтики называют судьбой, Реалисты — жизнь. И первые, и вторые — правы, Вам глина дана, Но скульпторы — вы. Помните и не ищите, кто виноват, Жизнь не отмотать назад, и осенью Глупо жалеть, что весной Не разрешил себе сойти с ума, Выбрал путь тормозной, Что упустил человек, а возможно и жизнь, Что выбрал ползти, Когда душа рвалась ввысь За счастье в глазах или в серые дни. Себя, как ни грустно звучит, вини, И чтобы не жалеть на исходе дней, Делай выбор отчаянно, It's me.